Еще раз всем добрый день. И сегодня наша с вами завершающая встреча в рамках обучения специалистов по вопросам о деменции. И сегодня наша встреча будет посвящена вопросам социальной помощи и того, что положено, что люди могут получить дополнительно от государства в рамках различных законов. То, что, к сожалению, часто остается... Ну, неведомым людьми. И сегодняшнюю нашу встречу осветит наш сотрудник, руководитель службы кейс-менеджер Лариса Петровна Роклина. Как всегда, будет первая часть более лекционная и будет время для вопросов. А микрофончики я вам всем выключу для того, чтобы у ну, всякие посторонние шумы не мешали. Если у вас будут вопросы по ходу, вы можете их написать в чате, либо дождаться конца, и потом да, будет возможность вопросы задать голосом. На этом, пожалуйста, я передаю слово вам, Лариса Петровна. И... Хорошо. Здравствуйте. Как Татьяна сказала, меня зовут Рохлина Лариса Петровна. Я руководитель службы кейс-менеджер. Лариса Петровна, включите сейчас звук, пожалуйста, то да я и вам выключила. Угу. Все. Слышно меня хорошо? Да, Слышно? все в порядке. Угу. Тогда повторю. Я Рохлина Лариса Петровна, руководитель службы кейс-менеджеров благотворительного центра ХЭСА И хочу немножечко рассказать вам про историю создания этой службы, потому что она напрямую связана с, с тем, о чем мы будем говорить, скажем так. Смотрите, сейчас, одну секундочку прервусь, у меня почему-то лампа погасла свет. Смотрите, я работаю в Хэссиде больше 15 лет. И вообще хочу, чтобы наша сегодняшняя встреча была построена скорее как беседа, но поскольку я одна буду говорить, можно назвать, конечно, ее и лекции. Наша служба была создана больше 15 лет назад и создавалась она как ähm... В ее названии присутствует такой термин ⁇ Кейс-менеджеры ⁇ Это от слова ⁇ Кейс ⁇ в значение ⁇ Случай ⁇ И создавалась она как помощь людям, которые находятся в сложной ситуации, и в особо сложной ситуации, скажем так. И когда нужно разбираться индивидуально с проблемами у этих подопечных, в этой семье. и раскручивать потихонечку весь клубок тех проблем которые с ними случились вот изначально служба создавалась для этого и когда мы начинали работать с такими подопечными мы вдруг понимали не вдруг а поняли очень отчетливо что недостаточно бывает в семье, где случилось несчастье или где больной человек, недостаточно бывает помощи только самих родственников. Успех достигается тогда, когда в одном месте собирают помощь из разных источников. Да? Родственники помогают, помогают. Благотворительные организации, у кого они есть, кто может ими воспользоваться, и помогают государственные организации. И вот когда все три составляющие сходятся в одном месте, оказывается, что так или иначе можно что-то реально сделать для этой семьи, для этого человека. По ходу дела выяснилось, что наши подопечные, очень многие, вообще не пользуются государственной поддержкой, государственной помощью. Мало того, они про нее не знают, они вообще не, не ориентируются в этом поле. Поэтому мы очень много стали работать с людьми, и у нас появилось целое такое направление работы – вот именно в моей конкретной службе рассказывать, консультировать людей по поводу государственной помощи. Казалось бы, помощь от государства это вот не наша, не мы ее непосредственно оказываем. Но оказалось, что людям нужно вот это разъяснение для того, чтобы они понимали, как это работает, для того, чтобы они что-то могли в этой области сделать. Поэтому я хочу э, вам рассказать, как. Вообще мы пришли к тому, что стали проводить и занятия, и лекции, и рассказывать не только нашим подопечным, но и вообще людям в Санкт-Петербурге, поскольку ХС сейчас работает государственными э, организациями и программами, как, как идет эта работа, и, может быть, кто-то что-то полезное для себя тоже возьмет из этого. Значит... Э я уже сказала, что много лет мы начали работу с нашими подопечными по поводу помощи, получения государственной помощи. Звучит очень смешно, но на самом деле не до смеха. Выяснилось, что большое количество пожилых людей, первое, не знает вообще о существовании такой помощи. Второе, не верит в то, что можно что-то получить от государства. Третье не знает, как можно получить эту поддержку. И четвертое не хочет ничего просить. Одно из самых распространенных, один из самых распространенных пунктов человек говорит: Я не буду ничего просить. И вот по всем этим мне приходится работать. И объясняю человеку, что извините, вы не просите, у вас совсем небольшая пенсия, вы не справляетесь со своей ситуацией, вам не на что купить лекарства, вам. То есть вы не просите, вы хотите получить то, что вам государство готово дать. Вы просто ничего в этом направлении не делаете. Мы стали работать со всеми этими четырьмя четырьмями. И когда это начало, ну, работа эта реальная началась, мы поняли, что есть большое количество сложностей у людей. Даже у тех, которые хотят что-то сделать. Во-первых, в справочные службы позвониться очень сложно. Второе. Юридический стиль документов, который вот описывают, что им положено и что они могут, вообще людям обычным, простым людям, без специального образования, непонятен. Компьютером владеют немногие. И опять же, последний пункт, который один из самых важных. Помощь просить не хотят. Значит, что сделали мы? Мы Сами сначала разобрались, потому что мы тоже небольшие специалисты были в государственной поддержке. Мы стали разбираться сами и сами на себе вот с этим всем столкнулись. Что мы приходим куда-то, с нами не хотят разговаривать, нам не хотят объяснять. Мы приходим, нам говорят, все вывешено на стенде. Мы приходим, а стенд висит. На два метра над головой, когда человек, особенно пожилой, вообще не может там ничего прочитать. Написано так, что он ничего не может понять. То есть это было совсем непросто. Изначально получить всю эту информацию нам. Тем более, происходило это 10 лет назад, когда еще в помине не было такого количества брошюр, материалов, газет, таких вот рассчитанных на широкую аудиторию. Не было в компьютере так много информации, хотя наши пожилые подопечные не, не очень могут воспользоваться компьютерной информацией. Значит, После того, как мы собрали всю информацию, что мы делали? Мы очень много разговаривали и консультировали людей и убеждали, что все это возможно. Это второе. Разъясняли, как нужно действовать. А людям, которые не хотят просить, во-первых, мы ссылались на тех, кто уже что-то сделал для этого, и что он смог получить и добиться. А во-вторых, в особо сложных случаях, не знаю, кто-то поверит, кто-то не поверит. У нас, у нас же ХЭС – это организация, в которой очень много волонтеров. И мы в нашей службе, как любой другой, тоже есть волонтеры. И мы просили наших волонтеров взять этого человека за руку и пойти вместе с ним, когда человек не один, когда их двое. И они могут, ну, скорее, смогут объяснить, что хотят. Достигается результат. После того, как человек что-то получил, чего-то добился, он уже совершенно спокойно в следующий раз готов был сам обращаться и сам э, заниматься этой вот работой для себя. Значит, в итоге, что получилось вот после наших таких проработок и понимания ситуации? Родилась книжка, которая называлась так же, как тема нашего Нашей встречи, практические рекомендации, гарантированная государственная помощь. Значит, в этой книжке первое, на что был сделан упор, понятным языком, крупным шрифтом, было прописано, что и где вы можете получить, и куда вам для этого надо пойти? Для того, чтобы сделать первый толчок человека. человеку. У нас эта книжка выдержала шесть изданий. У нее есть один, конечно, недостаток. Через какое-то время устаревают какие-то моменты, и мы переиздавали, но не только поэтому, а потому что книжки заканчивались, и мы снова и снова их переиздавали уже с какими-то изменениями. Это сложно, тем более вот мы не можем эту книжку, допустим, поделиться с кем-то в электронном варианте, Потому что буквально там через полгода, через год мы начинаем замечать, есть какие-то моменты, которые устаревают и как бы уже не очень работают, поэтому мы, если с кем-то готовы поделиться, то дать эту книжку, чтобы человек там сам сориентировался, если где-то какие-то неточности и их устранил. Значит… Если после нашего разговора кто-то захочет такую книжку, у нас правда, не так много осталось, потом сейчас пандемия вся эта история, достаточно все сложно, но тем не менее я могу какие-то экземпляры кому-то дать, дарить, раздать, чтобы можно было посмотреть на это Значит, Вот родилась эта книжка. И Мало того, мы увидели, во-первых, эти книжки есть у всех наших подопечных, во-вторых, мы увидели, что этими книжками с большим удовольствием пользуются социальные работники. Им тоже очень даже подходит, когда все понятно написано и когда не надо ломать голову, что юристы имели в виду вот так или иначе описывая какие-то конкретные вещи, которые человек может получить. Вот. Мы смогли в результате этой работы посчитать, сколько наших подопечных обратилось за помощью в государственной организации, какой процент получил реально эту помощь. Сейчас эти цифры называть особенно не буду, но основной вывод, который мы сделали, пишут в чате, что как получить книжку, потом в конце еще расскажу. Основное, основное, что мы поняли, если человек никуда не обращается, он ничего не получает. Те люди, которые переступили через свои убеждения, сделали какие-то усилия, последовали нашим советам. Они получили так или иначе помощь, причем, может быть, это не в тех объемах, которые они хотели, да, может быть, что-то им не удалось в силу того, каких-то условий предоставления этой помощи, но тем не менее они ее получили. И когда мы стали подсчитывать денежное выражение вот этих вот всех вещей, да, мы вдруг вы не поверите, в конце года это выражалось в шестизначных цифрах. То есть наша организация, как благотворительная организация, по факту сэкономила для себя эти деньги, потому что люди получили от государства помощь на, очень, на достаточно большую сумму. В целом. А мы могли такие деньги потратить уже на помощь каким-то другим людям, которые, допустим, не подходят по критериям государственной помощи или которые более нуждаются или что-то еще. И мы много лет ведем эту работу и много лет разговариваем с людьми, теперь вот разговариваем с грубыми людьми, людей, для того, чтобы вот это донести ко всех. Это нам дает уверенность в этой работе. Поэтому мы понимаем, что обязательно надо людям помогать, получать государственную помощь. Как бы смешно это ни звучало. Теперь для разговора вот нашей аудитории, где есть, как я понимаю, представители не только Санкт-Петербурга, но и различных регионов и городов, нужно понимать, что помощь происходит, в рамках федерального закона, то, что распространяется на всю нашу страну, скажем так. И отдельно есть меры поддержки региональные. Вот у нас, например, это есть кодекс помощи, он так и называется, я сейчас вам скажу, точнее социальный кодекс петербуржца. Да, и в соответствии с этим кодексом есть меры поддержки. Вот в каждом регионе они могут быть разные, эти меры поддержки. Поэтому надо четко и ясно понимать, что есть в вашем я расскажу сегодня. У тех мер, которые есть в нашем регионе, в Санкт-Петербурге. Во-первых, здесь могут быть санкт петербург что среди нашей аудитории, но помимо этого, вот даже есть разница между Петербургом и Ленинградской областью, да? но тем более между другими регионами страны есть, конечно, разница, и вы сами должны будете попытаться разузнать, что, какие меры региональной поддержки именно в вашем регионе и на них сориентироваться. Но сначала я хочу поговорить о федеральных мерах поддержки. И первое, о чем пойдет речь, это федеральный закон 442 об основах социального обслуживания граждан. Закон принят в 2015 году, уже седьмой год как. Но тем не менее, люди не очень понимают, вот так по-человечески, чем он отличается от того, что было раньше. Там всего два пункта, которые должны четко и ясно быть рассказаны человеку, чтобы он понимал, чем этот закон новый, который уже семь лет работает, отличается от всех, ну, от всех, я не знаю, сколько их там раньше было принято, но от предыдущего, во всяком случае. Есть два пункта, с которых я начинаю разговор с каждым человеком. И Рассказываю так. Вот вы знаете, что государство, если вы нуждаетесь в социальной помощи, может вам предоставить работника, который будет вам помогать. Раньше этот работник мог делать только определенные услуги, причем всем одинаково. Теперь, в наше время, в новом законе, вам может социальный работник делать целый набор услуг, причем индивидуально. Вот вам нужны эти, он вам эти будет делать. Вам нужны другие, будут другие делать. И для этого вы обязательно должны оформить такой документ, который называется ИПСУ. Но если повести речь о названиях документов, это можно спеть целую песню, скажем так. Потому что, когда начинаешь разговор, человек вообще не ориентируется ни в названиях, ни в этих аббревиатурах. Он не понимает. Я всегда говорю, берите листок бумаги и записывайте. Потому что, как он это и ПСУ только не называет. Записывайте большими буквами ИППСУ. Переводится так. «Индивидуальная программа предоставления социальных услуг» если говорить сейчас об аббревиатурах и вообще о названиях в области социальных услуг, это можно очень долго говорить. Допустим, когда я начинаю разговор, особенно вот про социальные услуги, я их спрашиваю. Скажите, вы знаете, где находится у вас в районе вот то, что к вам относятся, какие-то социальные ваши структуры? После реформы социальной прошло, наверное, сейчас уже лет 12. Люди до сих пор, особенно пожилые, мне говорят, это что, собес? Такого понятия много-много лет вообще не существует. Все собесы и всевозможные те структуры, которые были, теперь разбиты на несколько определенных структур. Например, комплексный центр социального обслуживания, который люди, которые с этим работают, называют КЦСОН. Попробуйте сказать, КЦСОН – человеку несведующему во всем этом он, он вообще не понимает таких слов то есть берите лист бумаги и записывайте за главными буквами кс он комплексный центр социального обслуживания населения вашего района это там где услугу вам дают непосредственно кружок э, социальный работник или что-то там еще вторая структура Отдел соцзащиты, ОСЗН, человеку совершенно одинаково. ОСЗН, КССОН, МСЦ, все у него, все в куче в голове. Надо обязательно каждому человеку, с которым вы работаете, рассказать это, это, это отвечает за это, а это за это. Иначе не получается по-другому. А что у нас происходит? Даже человек, когда пришел в организацию, хочет оформить какие-то документы, у того оператора, который за окошком там сидит и который принимает у него заявление, у него нет возможности объяснять, откуда растут ноги, что это, что это. Он только сыпет вот этими аббревиатурами, которые вообще для человека не следующего вообще ни о чем не говорят. И даже вот столько лет прошло. И сейчас, в момент пандемии, моя, наша служба, и я в том числе, работаем на горячей линии у нас в Хессаде. Иногда люди звонят, и я понимаю, что я даже не могу понять, о чем они спрашивают, пока не задам наводящие вопросы и не объясню, что они говорят совсем, называют какие-то термины, которые не соответствуют тому, что они хотят услышать. Поэтому Рассказывать людям надо, они не останавливаться на том, что вот у нас там где-то что-то висит, вот у нас в интернете есть сайт. Не могут пожилые люди, даже, как мы называем, молодые пенсионеры, тоже не всегда могут разобраться, уж не говоря о тем, кому за 80. Надо рассказывать, и объяснять. Это про это, это про это, это про то. Вот. Поэтому... поэтому... Все непросто, все непросто. Так вот, возвращаясь к федеральному закону. Значит, в рамках этого федерального закона можно получить социальную помощь по трем направлениям. Помощь на дому, помощь в э, стационаре, социальные услуги 24 часа в сутки и помощь, как она называется, когда... Работает дневной центр. Ну, сейчас я вам скажу. полустационарная социальное социальная обслуживание. Для всего этого в теперешних условиях по новому закону надо оформить ИПСУ, то есть индивидуальную программу предоставления социальной услуги людям. Четко и ясно объяснить это государственная помощь. Если у вас небольшая пенсия, вы будете, может быть, даже и бесплатно какие-то вещи получать и платить не очень много. Значит. Это первое, что человеку надо знать про новый, вот новый, 7 лет назад, про федеральный закон предоставления социальных услуг. И второе, что, мысль, а, что надо обязательно им в рамках этого закона знать, и что его второй пункт, который для них важен, который отличает от старых законов. То, что по новому закону, им услуги могут оказывать не только государственные организации, то бишь но и негосударственные организации, которые вошли в реестр по оказанию этих услуг. Людям, когда они оформляют ИПСУ, им дают целый перечень организаций, с которыми они потом могут заключить договор на это обслуживание. И вот, получив такой перечень, к нам же в ХЭС на горячую линию звонят люди, и спрашивают: вот нам дали вот, ваша организация, и даже они не понимают до конца, почему им дали такое количество организаций. Это для того, чтобы они могли выбрать. Они могут пойти в негосударственную организацию и в государственную то, чего раньше не было. Вот две вещи, которые люди должны знать. Но им про это надо рассказать, они не понимают. Даже звонят нам в ХЭС а интересуюсь 442 законом. Они не понимают, почему они позвонили в еврейскую организацию и вот как бы что происходит. То есть вот эти две вещи, когда и нам всем надо понимать, что они в основном отличают новый закон от старого. Все остальное, там, конечно, много всяких нюансов, но все остальное обычных людей, которые хотят получать эти услуги, не касается. Первое, что у вас будет программа ваша личная этих услуг. Та, которую вы хотите ведь сейчас до сих пор государственные организации людям не объясняя это все еще как бы предлагают в старом ключе вот те вещи которые они могут там принести продукты вынести мусор записать к врачу и еще что-то потому что у них свои есть резоны на то чтобы основная часть людей получала только эти услуги а если человеку не надо продуктов, ему дочка приезжает раз в неделю и привозят, ему надо, чтобы он утром кто-то пришел, кашу сварил. Про это человек вообще не знает. Даже несмотря на то, что у него есть ПСУ, но в этом СУ ПСУ написано то, что удобно э, социальным службам. Поэтому люди должны понимать, что они могут получить. То есть вот в рамках федерального закона они могут получить те услуги, которые им нужны. И это надо... Не всегда бывает вот просто так. Вот. Это вот, что я хотела сказать про федеральный закон. Теперь это в рамках вот 442-го закона. Теперь хочу поговорить... Сейчас немножечко... Да, про это я вам тоже сказала. И про документы ПСО. Да. Да, да. да, вот про что. Теперь, поскольку наше занятие проходит в рамках э, такой э, общей темы помощи людям, которые страдают деменцией, да, которые э, так или иначе достаточно беспомощны, э, Здесь очень важно и именно это вот из опыта нашей группы, из моего личного опыта работы с подопечными, очень важно помнить о том, что состояние таких подопечных постепенно ухудшается, и наступает такой момент, когда они не могут отвечать за свои решения и действия. Поэтому тем родственникам, тем социальным работникам, которые с ними работают, надо вовремя отследить вот эту ситуацию, пока человек еще может за что-то отвечать, и в этот момент оформить документы, чтобы помогающие люди могли потом получать для него эту помощь. Я сейчас говорю о социальной доверенности, да, потому что очень часто, ну, много раз мы сталкивались с тем, что вот состояние ухудшается, и вдруг какой-то момент резко ухудшилось, и все. И человек такую доверенность оформить не может. И здесь возникает неимоверное количество проблем, чтобы потом получать пенсию этого человека. Зачастую, я просто расскажу даже реальный случай из нашей практики, когда к нам пришла, и женщина, которая ухаживала с дементной мамой, а, она не могла работать, потому что все время надо было находиться с мамой. И в принципе до того момента, пока мама совсем не стала плохо соображать, они пользовались и жили на мамину пенсию. И вдруг наступил момент, когда пенсию мама получить не может. А у дочки нету доверенности. Она работать не может, она не может получить никакие социальные услуги. В нашем законодательстве предусмотрено решение этих проблем через суд. Причем в законодательстве, если я не ошибаюсь, я не юрист, но вот тогда, когда мы разбирались с этой ситуации, помогали из нее выйти, оказалось, там вроде прописано где-то, что это все должно занять не больше полугода или даже четыре месяца. На деле это заняло полтора года. Как жил этот человек полтора года? Без денег, без какой-либо помощи. Вообще трудно представить. Поэтому очень советую. Я просто вижу в чате вопросы. И потом постараюсь на них ответить. Подумать об этой социальной доверенности. Наши пожилые люди очень часто опасаются писать кому-то доверенности, тем более даже, даже на детей боятся, а уж на социальных работников, само собой. Но эта социальная доверенность, она не предусматривает никакие действия с квартирой. Там. И вот это надо, пока человек понимает, ему объяснить. Эта социальная доверенность, ее много где можно оформить, и она дается чуть ли не на 10 лет. То есть можно заранее об этом подумать и прописать там, ну, допустим, оформление каких-то документов в социальных организациях, в той же соцзащите, в тех же там еще где-то, в медицинских организациях. Такого человека даже без его согласия нельзя в какие-то учреждения поместить, да? оформить ему... И ИПР, допустим, чтобы получать какие-то вспомогательные средства. Везде требуется. А когда человек не имеет такой доверенности, ну, в общем, здесь большие проблемы. Поэтому о доверенности надо подумать э, заранее. Это не рукописная доверенность. Это, э, это специальная доверенность, про которую можно в отделе соцзащиты узнать и сказать, что вам надо. Я, к сожалению, не знаю, какая форма доверенности. Там, у них бывают номера, форма три, вот мне тут пишут, еще какая-то, но это, про эту доверенность социальные службы знают, она так и называется социальная доверенность я потом посмотрю, у меня есть такая книжечка может там прописано какая-то номер этой формы но моя вот, совершенно четкое убеждение, что об этом надо подумать заранее, пока еще человек Надеяться, что, может, у него не будет тяжелой деменции, может, у него не будет Альцгеймера, но тем не менее говорить с родственниками об этом надо, и эта доверенность только поможет не таскать человека за собой по этим организациям, если понадобится. Теперь про Санкт-Петербург еще хочу сказать: у нас есть такая служба, которая уже больше двух лет работает, называется социальные участковые. У нее есть такой э, номер телефона э, общий. Раньше были э, телефоны в каждый район, но сейчас у них общий справочный телефон. Легко запоминается 576 0576. Вот по нему можно позвонить. Значит, что это за служба социальных почувствования? Э, мне всегда было очень приятно, что она изначально... Мне так показалось, задумывалась, как наша служба в Хесаде помощи вот в таких ситуациях, когда очень сложно разобраться, что с этим человеком делать. Причем, вот здесь немножко, может, уйду в сторону, расскажу, что вообще у нас в Хесаде очень много было программ, которые плавно перетекли в программы помощи всему. Ну Всем жителям Санкт-Петербурга. Например, я не знаю, здесь в нашей беседе есть петербуржцы, у нас есть такое социальное такси. Когда-то, много лет назад, оно начиналось в Хеседе, Да, у нас было такое такси для наших подопечных. Поэтому оно плавно перешло в государственную программу. И теперь у нас нет такой программы. Наши подопечные пользуются государственной программой социальной такси. Потом прокат реабилитационного оборудования. Когда-то, очень много лет назад, наверное, 25, он начинался в Хэссиде. Потом потихонечку, теперь прокатов реабилитационного оборудования очень много. Есть очень много, тревожная кнопка, то же самое. Есть очень много программ, которые плавно перекочевали в государственные программы, опираясь, мне кажется, во многом на опыт Хэзена. И вот когда завели речь о социальных участковых, я вдруг поняла, что это попытка создать нечто похожее, что было вот 15 лет назад, создано вот эта наша служба кейс-менеджеров, когда мы разбирались индивидуально с какими-то сложными ситуациями. Но сейчас за два года вот эта вот служба социальная участковая, она немножечко... Ну, изменила или добавила немножко к своей деятельности другие направления. Например, вот именно сотрудники этой службы оформляют вот эти вот ЭПСУ, да, индивидуальные программы предоставления социальных услуг. Любой Житель Санкт-Петербурга, допустим, есть какая-то соседская бабушка, которая совершенно за ней нет ухода, она сама не справляется, можно позвонить туда социальным участковым и сказать, вот есть такой-то адрес, есть такой-то человек, что непонятно, что делать. И социальные участковые, которые существуют в каждом районе, они придут, они все э, смогут сделать в рамках помощи этому человеку. Вот. вот про это обязательно. Еще раз повторю телефон 576 0576. Вот про это надо обязательно помнить. Эта служба действительно достаточно новая, но я считаю, что она, что она очень... Правильно, потому что таких ситуаций очень много. Даже мы встречаемся на горячей линии, что очень много таких вопросов. А вот что нам делать? А вот человек, он не родственник, никто. а что делать? Поэтому с этим надо тоже работать. Так, вот про федеральный закон, как бы нам все понятно. Теперь я хочу перейти к региональному вещам, которые есть у нас в Санкт-Петербурге, ну не только. Значит, начнем с наших региональных мер поддержки. Например, материальная помощь в трудной жизненной ситуации. Она, эта программа много раз менялась. То помогают купить дорогие лекарства, то не помогают. То помогают компенсировать какие-то затраченные средства на необходимые вещи. Но так или иначе, эта программа существует. Там есть какие-то условия, что пенсия у человека не должна быть очень большой. Но тем не менее человек должен знать, что есть какая-то материальная мера поддержки. Вот, допустим, наш довечный ХЭСовские к нам обращаются в ХЭС. У нас есть фонд экстренной помощи, говорят, нам надо купить лекарство. Вот хэс, он работает как? Человек пишет заявление, мы рассматриваем и покупаем ему само лекарство. У нас нет наличных денег. Мы покупаем лекарства и отвозим человека. Государственные службы материальной поддержки, они работают иначе. Они компенсируют расходы. И поэтому об этом надо бы знать заранее. Допустим, вы можете купить лекарство, Хотя сейчас вот не могу точно сказать, за два года этой пандемии могло что-то поменяться. Но, тем не менее, раньше эта программа существовала, материальная помощь. да, Там было несколько позиций, по которой человек мог обратиться за материальной помощью. Например, например могли обратиться за материальной помощью. Один из членов семьи достиг возраста 65 лет и старше. У одного из трудоспособных членов семьи есть официальный статус безработного. Ну, то есть есть свои критерии, но это не принципиально. Принципиально знать, что материальная помощь есть. Тем более сейчас в Санкт-Петербурге существует еще одна организация социальная, и мы все ее очень хорошо знаем, но начиналась она как социально, называется МФЦ. Через эту организацию можно было подать заявление, оформить документы. И, и действительно сейчас так в любые в тот же отдел соцзащиты, в любые другие организации. Она выступает как посредник. Да? Ты туда приходишь, тебе дают, там читают перечень, ты сдаешь документы, и потом они пересылаются, свои документы в разные организации. То есть это достаточно удобно, и в некоторых районах по нескольку импульсия открыто И люди этим реально пользуются. Про это была и реклама большая, и люди про это знают. Это хорошая вещь. Главное теперь знать, Зачем можно прийти в МФЦ, и в том числе вот материальная помощь, это то, зачем можно было прийти в МФЦ, и через МФЦ подать какое-то заявление. В МФЦ тоже есть, я потом посмотрю, справочный телефон, по которому, если вы знаете о том, что вы можете какую-то материальную поддержку получить, вы звоните и спрашиваете. Да, в эти организации сложно дозвониться, но. Сейчас посмотрю. В эти организации сложно дозвониться. Ну что делать? Сейчас везде сложно дозвониться. Значит, если человеку необходима такая помощь, он обязательно дозвонится. Есть очень хорошая справочная, которая тоже, правда, долго ждать, но не отвечают на все вопросы, какие возникают. Называется информационно-справочная телефонная служба комитета по социальной политике. Можно тоже записать телефон 334-4144. Мы в другой раз сами туда звоним, и если у нас какая-то конкретика, мы в ней не уверены, мы там очень подробно расспрашивают и рассказывают. И порой даже сами могут связаться и соединить с какими-то службами, которые ответят на ваши вопросы. 334, 41, 44. Это... Комитет по социальной политике, их справочная служба. Мы ей даже сами тоже пользуемся. Вот. Значит, мы говорили про материальную помощь. Я не буду уходить в такие вот подробности, кто имеет право, потому что это все время меняется. За какими конкретными вещами вы можете туда обратиться? Вы можете позвонить либо в МФЦ, либо в социальную службу и спросить. Я хочу узнать про материальную помощь. Мне... Я знаю, что такая опция есть, скажите мне, смогу ли я ей воспользоваться. И это очень важно, чтобы человек знал основные слова, потому что мы в свое время столкнулись с тем, что человек, вот мы его уговорили, он долго сопротивлялся, не хотел идти, сказал, не буду просить. Но потом в итоге поддался нашим уговорам, пошел. И когда он не знает, зачем он пришел, очень часто оказывается, что это безрезультатно. В таких случаях мне, нам опять приходилось брать за руку волонтера этого человека и идти вместе. Очень важно, чтобы человек знал немножко поконкретнее, зачем он пришел. Ну, Материальной помощью. Да, тогда они скажут. И... значит Теперь второй пункт. Это тоже касается Петербурга, но я думаю, что это возможно есть и в других в регионах тоже. У нас это называется экстренная социальная помощь. Она очень отличается от материальной помощи. Если раньше материальная помощь, но ну, там были цифры порядка, я не знаю. 20 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Я не знаю, там она как-то, эта цифра высчитывается, в зависимости от прожиточного минимума. Не знаю, что на сегодняшний момент. То экстренная социальная помощь, она была порядка в то время, сейчас может побольше, 100 тысяч рублей. Но там было четко и ясно прописано, в отличие от материальной помощи, от материальной помощи было написано, в трудной жизненной ситуации. Под эту трудную жизненную ситуацию подходило все, что хочешь. Даже пенсия, которая у человека 13 тысяч, на которую ничего невозможно, фактически сложно не то, что прожить и покупать лекарства, питаться. Это вообще какая-то нереальная такая цифра. И у очень многих людей такая пенсия. То... Да, это такая тема сложная. Пенсия очень маленькая у людей. Это нам порой кажется, что вот пожилые люди, те, особенно кому за 80, у них там пенсия может быть 20-25 тысяч, а если человек блокаден, 30, но все равно это такие маленькие деньги на фоне тех расходов, которые сейчас есть, что трудно понять, как наши люди живут на эти деньги. Ладно. Я рассказывала про экстренную социальную помощь. Так вот, экстренная социальная помощь, там было издано специальное такое положение, постановление, она оформляется в конкретных случаях. Там было шесть позиций, когда если, не дай бог, у человека случился пожар, если, не дай бог, у человека была затоплена вся квартира, если случилось какое-то прочитаю да если человеку вдруг нужна операция по жизненным показаниям именно по жизненным показаниям что если ее не сделать человек умрет а в той клинике в которой он попал нету квоты и он вынужден делать эту операцию за деньги то в принципе человек может претендовать на экстренную социальную помощь, которая раньше была в рамках 100 тысяч рублей больше и погасить те расходы, которые он вынужден был сделать. Мы сами помогали нашим подопечным получать эту экстренную социальную помощь, сами прошли этот путь и очень часто сталкивались с тем, что, приходя подавать заявление на такую экстренную социальную помощь, именно вот по поводу лечения дорогостоящего, нас так тихонечко-тихонечко уводили в сторону и говорили, что вам надо написать заявление на материальную помощь. А материальная помощь на порядок, Меньше по деньгам. Мы говорили, нет, мы пришли именно вот за такой помощью. И если человек не знает конкретно, вот в этой ситуации было очень трудно. Даже нам, людям, которые в этом понимали, знали, ссылались на этот закон, на это положение, все равно было иногда тяжело. Ну, думаю, что это, в общем, связано с тем, что в районах тоже... Не все располагают большими суммами денег. И тоже для них, видимо, какая-то дополнительная работа, чтобы оформлять все это. Но я точно знаю, что раньше, вот когда я сама непосредственно помогала подопечным получить эту социальную помощь, до 100 тысяч рублей э, в районе могли выделить. А если дело касалось, особенно когда вот операции сложные, э, больше 100 тысяч рублей – то передавался в городскую комиссию, и там выделяли еще большие деньги. У нас были случаи, когда люди получали до 300 тысяч рублей компенсацию за такую, за такую вещь. Это касается очень дорогих лекарств. Но сейчас многие вещи, все-таки время идет, меняются. Какие-то дорогие лекарства входят в специальные списки, когда человек может получить их бесплатно через поликлинику и вот всякие такие вещи. Но все здесь совсем непросто. Вот возвращаясь к тому, о чем я упомянула, про маленькие пенсии, мы сплошь и рядом сталкиваемся с тем, что человек, допустим, вот есть такая мера поддержки, скажем так, бесплатные лекарства, да? если у человека есть инвалидность, да, Он имеет право на получение бесплатных лекарств. Что люди делают? Отказываются от бесплатных лекарств для того, чтобы какую-то там тысячу рублей получать денежную выплату к своей пенсии. Все-таки пенсия становится немного побольше. Потому что они понимают, что они бесплатные лекарства не всегда могут получить, те, которые им надо, а все-таки пенсия каждый месяц будет немножко побольше. Поэтому все это, это такая вещь, это все выясняется в разговоре с человеком. Надо попытаться понять и вытащить из него, действительно ли ему будет проще, если его пенсия увеличится там на какую-то какую сумму, либо все-таки он будет иметь возможность получать бесплатное лекарство. Да? Это, это все выясняется в процессе разговоров в процессе обсуждения на что наши государственные организации, конечно, не имеют ни времени, ни возможности, поэтому, если человек может обратиться какую-то не государственную организацию, если там есть люди, которые готовы с этим работать, это, честно говоря, дорогого стоит. Вот у нас есть горячая линия в ХЭСИ, с любым вопросом вы можете к нам в ХЭС обратиться, и даже вот к тому, что, допустим, захотите со мной поговорить, пожалуйста, звоните 309-48-49. Хочу поговорить с Роклиной Ларисой Петровной. Я всегда откликнусь на это, перезвоню и попытаюсь понять и обсудить, что в какой-то конкретной ситуации можно сделать. Так, теперь, значит, я сказала, да, вот экстренная социальная помощь, это лекарства дорогие, дорогое лечение, если пожар, если утратили значительную часть имущества, там затопили, где-то тушили пожар, вам всю квартиру затопили, у вас все погибло, и техника, и все. Вот все это можно, и я думаю, что это до сих пор, несмотря на пандемию, существует. Есть в каждом районе специальная комиссия при администрации, но так было, во всяком случае, на момент издания нашей книжки. Так, теперь бесплатное зубопротезирование. Тоже интересная тема. Не знают. Многие люди не знают, что положено. У кого не очень большие пенсии, там есть определенные критерии по пенсии. Бесплатная зубопротезирование. А те люди, номер ХСД просит позвонить 309-48-49. Это и номер ХСД, это горячая наша линия. Можно к нам обратиться по электронной почте. Можно обратиться через сайт, как угодно. Мы отвечаем на все обращения. Значит, так, зубопротезирование. Многие подопечные... Говорят о том, нет, я знаю, что есть бесплатное зубопротезирование, но я хочу, чтобы мне вот какой-то такой специалист, они мне там плохо сделают, не те материалы, не то, не так, и вот помогите на, мне оплатить зубопротезирование. Я сама лично. Ну, давно это было, может лет семь назад, конкретно занималась наша подопечная, вот для того, чтобы пройти этот путь, как я говорю всегда, своими ножками. У нас вообще такое правило. Вот мы когда сталкиваемся с какой-то проблемой, мы часто, вот я работаю в нашей службе, еще два менеджера, вот просто сами идем туда куда мы отправляем наших людей и проверяем, как это работает. И вот я лично проверяла, как работает вот эта система зубопротезирования. Взяла за руку эту нашу пожилую подопечную, у которой пенсия была там то ли 8 тысяч, ну совсем крошечно. И мы пошли с ней в поликлинику. Она меня привела к тому врачу, к которому она хочет идти, который ей составил э, план. Протезирование, и там получалось что-то 35 тысяч, сколько приличная сумма, которую она сама вообще не могла заплатить. Подошли к этому врачу и поговорили с ним. Я его спрашиваю: вот если человек оформит свое право на бесплатное зубопротезирование, кто ему будет делать вот эти все работы? Он говорит: я и буду делать. То есть вот это вот ошибочное мнение, что э, если ты э, воспользуешься вот этим правом, что тебе там все испортят и плохо сделают, это какие-то не те специалисты, это очень ошибочная вещь, потому что мы многие знаем, кто определенного возраста, что зубопартизирование могут испортить любой самый лучший специалист, но тебе конкретно это не очень. Да, звонят с этим вопросом и возникают эти вещи, что, что люди опасаются воспользоваться таким правом. Теперь хотела бы поговорить. Так, услуга «Социальное такси». Я тоже упоминала, это тоже питерское такое. Она, в общем, в свое время как-то плавно даже, мне кажется, начала работать сначала в Хессене, а потом перешла. Но я думаю, может быть, такие вещи есть и в других регионах. Это вот все меры, вот то, что я про что я рассказывала, материальная помощь, экстренная социальная помощь, бесплатное зубопротезирование, социальное такси. Это все меры поддержки вот петербургцев. Но я практически уверена, что в других регионах тоже есть какие-то свои. Может, программы немного другие, может, они иначе работают. Но то, что про это можно разузнать, это я вам точно говорю. Значит, теперь отдельная история и песня «Полис ОМС». Я не знаю, сколько лет. Может, кто-то знает, сколько лет этой всей истории. полисом. Люди до сих пор не понимают, как это работает и что с этим делать? Мы, мы, мы с вами должны понимать и знать. Полис МС позволяет нам получить бесплатно медицинские услуги. Но мы приходим в поликлинику, и нам говорят, это платно, такого специалиста у нас нету, это мы то, это можем, не можем. И человек имеет достаточно скромную пенсию, вынужден обращаться в какие-то структуры платные. Здесь, конечно, можно говорить о том, что платным больше доверяют, что там что-то может. Но это уже другая тема. Мы можем при желании воспользоваться тем, что нам дает государство. У нас же тема государственная поддержка. Вот полис ОМС – это та самая государственная медицинская поддержка. И если у вас не получается получить какие-то услуги по полису, я до сих пор подопечным говорю так. Берете свой полис ОМС, переворачиваете, и сзади видите телефон страховой компании. Звоните в страховую компанию и говорите, я такой-то, такой-то, полис мой такой-то, я приписан к такой-то поликлинике, мне там не дают прием, допустим, какого-то специалиста. И тогда страховая компания будет разбираться, почему вам не дают э, прием специалиста. Поэтому э, здесь надо быть немножечко поувереннее. И сейчас очень часто, я знаю, в поликлинике возникают сложности. А уж тем более сейчас у нас сейчас в Питере вообще какое-то безумие с колоссальным количеством больных коронавирусом. Когда не врачу, не то что не к врачу, вообще ничего не сделать. Вчера по телевидению показывали колоссальные очереди, люди больные, стоят на улице. Но дело в том, что... Про государственные услуги вопросы будут возникать всегда. Да? Я очень надеюсь, что этот коронавирус закончится и что, что такой ажиотаж и такое количество заболевших тоже пройдет. И как-то они немножко... Ну что-то предпримут, чтобы такого ужаса не было, но это мы говорим на потом. Все, что связано с полисом МС, надо пытаться, если у вас сам, самого не получается, не получается переговорить с ночмедом поликлиники, не получается как-то добиться своих прав там в поликлинике, значит выходить на страховую компанию». В рамках полиса ОМС у нас очень много услуг. И сейчас много услуг. И отдельной темы у нас в книжке шла тема про госпитализацию и лечение по квотам. Вот сейчас очень многие вещи, которые когда-то мы писали, как воспользоваться своими квотами, они сейчас очень многие вещи перешли под полис ОМС. То есть все это по полису ОМС. Поэтому... Меня э, очень долго просто удивляло у нас в Санкт-Петербурге человек, который живет в Санкт-Петербурге. Он имеет право дорогостоящую операцию и лечение высокотехнологичное получить по квоте или по полюсу ОМС, по праву того, что он здесь живет. Люди, очень многие, приходят и говорят, мне врач сказал, что мне нужна платная операция. Я говорю, а вы спросили у врача, как вы можете это сделать бесплатно? Понимаете, здесь как-то немножко, с одной стороны, есть непонимание у людей того, что он имеет право на бесплатное лечение, и оно далеко не всегда хуже платного. А с другой стороны, врачи, они сразу ориентируют на какие-то платные услуги. Я понимаю, они, может быть, там, больше уверены в том, что в платное сделают лучше, или еще что-то. Почему-то самостоятельно не всегда... Не могу сказать, что в сто процентов случаев, но не всегда людям говорят про их бесплатные возможности. Очень часто к нам обращались люди, помогите, мне нужна операция там, по замене тазобедренного сустава или еще что-то. Это стоит 200 тысяч рублей. Очень часто оказывалось, что человек может написать какие-то заявления бумаги. Теперь эта операция вообще по полюсу МС делается, а раньше получить квоту и сделать это. Поэтому здесь тоже, как в любом другом деле с государственными услугами, первое, надо разобраться и понимать, как это работает, а второе, немножко проявить вот такой настойчивости в плане того, что ты не можешь платить эти деньги и хочешь получить это как Помощь от государства, скажем так, как то, что государство тебе обязано предоставить. Так, что еще я хотела вам сказать? Я могу очень долго говорить, но времени у нас уже целый час прошел. Я не знаю, будет ли, будут ли, будет ли время на ответы. Что еще у нас? А вот на чем еще не остановились. На инвалидности. Это еще та тема как получить инвалидность и как получить ИПРА, индивидуальную программу реабилитации и абилитации. Но вот это в моей голове очень плохо вообще укладывается, как умудрились такое количество всяких вещей зашифровать в аббревиатурах и сделать совершенно непонятными для людей. Я не знаю, кто над этим должен работать. Люди, им говорят, что у вас есть ИПР? Ну, раньше это называлось не ИПРА, а ИПР. Они вообще не могут сначала понять, о чем думать. Я говорю, у вас есть инвалидность? Да, инвалидность есть. Каждой инвалидности давался такой листочек, в котором было прописано, какие э, ваша индивидуальная программа реабилитации. Да, я такого не знаю. я такого не помню. То есть каждой, еще раз повторяю, каждой инвалидности давался такой листочек, в котором была прописана программа реабилитации. И в эту программу реабилитации, например, Входили. Реабилитационные средства. Да? Это могут быть и костыли, и ходунки, и функциональная кровать, и ну, все что угодно. Кстати, вот когда речь идет про операцию по эндопротезированию, тоже должен быть оформлен, оформлен ЭПР, в котором включен вот этот эндопротез. Он тоже как средство реабилитации, причем, правда, удивительная вещь. Вот. Но еще одна удивительная вещь, что вы эту же программу входят памперсы. Да? Мы все знаем, что когда семья или ну, социальные работники или родственники ухаживают за тяжело больными людьми, им требуется памперс, которые стоят не очень малых денег, когда человеку э, требуется много памперсов. Да? И это все должно быть оформлено вот в этом документе, потому что памперсы – это тоже входят в индивидуальные в индивидуальную программу реабилитации. Так вот очень часто бывали случаи. Во-первых, люди про это не знают, что они могут получать панперс от государства. Сплошь и рядом. Человек может бабушка лежать годами, к ней приходит участковый врач периодически, то лекарства выписать, то просто осмотр, и не скажет человеку, что он может оформить себе бесплатные памперсы. Мне кажется, сейчас с этим стало немножко получше, но каких-то пять лет назад это было сплошь и рядом. Люди не знали, что они могут получать памперсы. Поэтому вот все это надо очень внимательно смотреть, изучать и попытаться людям рассказать, потому что когда человек не знает, он не будет это выяснять. Он, если он совсем про это не знает, как он будет, где он будет смотреть, где он будет эту информацию искать. Это все должно идти от врачей, которые видят этого больного человека. Они должны ему сказать, как ему бесплатно получить те или иные услуги или те же памперсы. Но у нас эти связи очень долгое время не работали. Но вот Я была на одном из занятий. Не так давно летом. И я так понимаю, что наши структуры, которые повыше, они озабочены этим. И сейчас так или иначе налаживаются какие-то вот эти вот связи между врачами социальными работниками для того, чтобы вот эти вот коммуникации работали. Иначе все как-то очень грустно. Мы можем очень много говорить про государственные услуги, которые людям помогают, людям помогают. А на самом деле, если человек не знает, он никогда в жизни про это и не узнает, потому что он не знает, про что спрашивать. Вот. Значит, про... на этом мы остановились. И на том, как оформить инвалидность, тоже все очень просто, очень. Но начинать надо с участкового врача. Ходишь к врачу и говоришь, вот мне надо, мне надо то, это. Сейчас период пандемии, все это, я вообще не знаю, как люди этим занимаются. Потому что сейчас все заточено под тот кошмар, который происходит. Но остается только пожелать, чтобы это закончилось когда-нибудь, и все вошло в обыденное русло. Потому что болезни никуда не делись, инвалидности никуда не делись. То, что у нас неубранный город, полно переломов и всяких травм, и это все, вот, как это все, это очень сложно, ну, вот, в такое время мы живем, ничего не могу, с этим никто ничего не сможет сделать, но, тем не менее, мы должны... Все-таки людям объяснять, рассказывать и сами всегда иметь в виду, что все-таки государство так или иначе в каких-то моментах заточено на помощь для нас. Не всегда это срабатывает, но и при нашей настойчивости, желании, в принципе, можно что-то получить. Значит, у меня спрашивают, как получить книжечку. Вот у меня, мы давно не переиздавали, у нас было шесть изданий, последнее было в восемнадцатом, аж что, я думаю, давно ее не переиздавали, а тем более сейчас момент пандемии. Но тем не менее, у меня еще остались экземпляры, и я поговорю с нашими руководителями, может быть, мы все-таки сможем разместить текст в электронном виде. У нас раньше было когда-то принято решение, что не стоит это в электронном виде распространять, потому что вещи, которые там написаны, они меняются, и человек получит какую-то старую версию и будет думать, что мы... Как бы вводим его в заблуждение, но может в свете вот теперешних ситуаций, может быть, мы что-то в этом ключе придумаем. Вот, если кто-то заинтересовался, э, можно на, на горячую линию позвонить, я свяжусь, я обязательно вам могу несколько экземпляров дать этой книжечке, чтобы хотя бы такое как напоминание было у людей. Вот, что еще? Сейчас я немножко полистаю, посмотрю. Ну, я не буду останавливаться на наших программах эстерских, все это можно на сайте посмотреть, у нас тоже в книжке написано, и про ну, то, что нам можно позвонить и поговорить и со мной, и с моими менеджерами, вот по конкретной какой-то ситуации это тоже все можно сделать, поэтому проявляйте. Усилия какие-то и настойчивость, и вы разберетесь в этой ситуации, разберетесь в ситуации с теми услугами, которые государство нам предлагает, которые предлагает отдельный регион для помощи, вот если кто-то из других регионов, это все доступно людям. Ищите людей, которые вам смогут в этом помочь, потому что работая с этим, мы сталкиваемся, что в тех же государственных организациях, комплексных центрах социального обслуживания появились люди, которые готовы разговаривать, которые готовы помогать. Если раньше очень много слышал, да кто там со мной будет разговаривать? Нет, через какое-то время, вот после реформы появились такие. Люди говорят, да, мне все объяснили, мне рассказали. То есть ищите нужных для вас людей и получайте информацию. Ну вот, пожалуй, наверное, и все. Если есть какая-то конкретика. Таня, ты меня слышишь? Я по большому счету закончила то, что хотела рассказать. Готова э, принимать какие-то вопросы. Таня. Сейчас. Наш главный оператор. А вы сами не можете никто включить себе звук, чтобы задать какие-то вопросы, кто хочет. Сейчас, минутку. Попробую. это делся наш главный у нашей встречи человек таня ромашова и я не знаю как мне включить чтобы я могла услышать ваши вопросы может быть вы напишите в чате что-то потому что чат я вижу А, Танечка. Здесь, да, прошу прощения, что-то... Я, в общем, в целом закончила да. разговор. Хорошо. Готов, готова Но... послушать вопросы или в чате посмотреть. Да, Запись. да. Вот я открыла всем возможность включить звук, поэтому, пожалуйста, кому нужно включайте, задавайте, но вот тут было два вопроса, значит, как можно получить книжку, видимо, вот эту да. нашу, Я да? сказала, что можно через горячую линию со мной связаться, и uh -huh. мы договоримся, как я дам, есть у нас эти книжки. Uh -huh. Uh -huh. Ну, я уже говорила о том, что какие-то данные, может, немножко устарели, но как в целом картина, там все в порядке. Угу. Так, где доверенность такую оформить? Есть форма федерального закона 442. Сейчас посмотрю про доверенность. Сейчас я посмотрю здесь. Так, так, так. Секундочку. Так, юридически. Но я точно знаю, что раньше можно было в отделе соцзащиты оформлять такие доверенности, но я готова сейчас проверить. Вот Не спрашивают, это реально или рукописно, скорее всего. Смотрите, в отделе соцзащиты можно было, у них был такой бланк. И они сами как бы там заверяли, это было не нотариально. Но то, что нотариальную можно, конечно, можно. Нотариальную можно, нужно, если есть такая возможность. Нотариуса можно пригласить домой, даже если человек не может выходить из дома. Сейчас я посмотрю, у меня про доверенность было в книжке. Посмотрю, что у нас тут написано. Вот социальная страничка. Так, так. Нотариально, да, здесь мы писали про нотариальную доверенность, когда нотариуса можно вызвать домой, но я точно знаю, что был такой, такая форма была в отделе соцзащиты, так и называлась социальная доверенность, можно было оформить через государственные организации, не надо было там вызывать нотариуса, потому что нотариус надо, он соответственные деньги. Почему-то я вот открыла еще одну книжку, здесь не вижу про доверенность такую социальную, но она существует. Попробуйте связаться с отделом соцзащиты и думаю, вам там ответят на этот вопрос, но сейчас вот до конца, пока мы закончим, я посмотрю вот здесь вот может быть вот, да, все-таки вот здесь тоже нотариально заверенную доверенность mm -hmm. они предлагают. Mm -hmm. Хотя у меня на рабочем столе есть вот это, я не знаю, кто-то здесь писал, это что, форма номер три, Есть форма 3, 442, может быть, это такая, потому что прямо такой бланк, и там... Ну, я не знаю, какой номер формы. Но я сама Нет, видела. это, видимо, федеральный закон. ФЗ пишет 442-й, а просто а. спрашивает, есть ли а, то в такое? самом законе. Ну, я видел. Нет, в самом законе не, не видела, но знаю, что в отделе соцзащиты можно было такую... Доверенность оформить, она так и называлась, социальная доверенность. Попробуйте выяснить про это, а я даже не знаю, Таня, как нам лучше сделать, у меня на столе лежит такой бланк, я могу его сфотографировать, куда-то разместить, кому-то прислать, чтобы человек знал, на что ориентироваться. Вот такой сама так Ну, давайте мы обсудим да. это. Я да. думаю, что можно да. будет его прислать да. просто вместе да. с видеозаписью. Да. Хорошо, да. вот в какую организацию обращаться в Санкт-Петербурге за компенсацией расходов на лекарства, кроме Мфц. Я знаю, что на сегодняшний день в МФЦ раньше можно было в комплексный центр социального обслуживания. МФЦ же у нас как бы как организация посредник. Они у вас там берут заявление и они направляют что-то в соцзащиту, что-то в налоговую, что-то значит, в комплексный центр социального обслуживания. Раньше принимали в комплексном центре социального обслуживания. Возможно, до сих пор можно напрямую подать эти заявления там. Надо позвонить и у них узнать. Короче, нигде, МФЦ. кроме как там. Да, в МФЦ очень сложно сейчас попасть. Я сама записывалась. Меня записали через три недели на прием в МФЦ. Мне нужно было подать документы. Это действительно непросто. Но с другой стороны, они записали на определенное время. Я пришла ровно в это время меня приняли и там да и мы все знаем что в санкт-петербурге в МФЦ можно ходить где бы ты ни жил в каком районе ты можешь ходить в удобный для тебя МФЦ допустим мне удобно возле работы и вы каждый человек может обратиться в то МФЦ которая ему удобно. или по месту жительства или по месту работы где угодно у них общие вот эти базы все и это все. Но действительно сейчас есть запись. И в пенсионный фонд тоже есть запись. Угу. То сейчас ну, что делать? Все... Такое так... время, так... да, пандемийное Такое режим. время живем. Да. Да. Да. Хорошо, так, вопрос это ко мне, видимо, запись наших лекций будет ли доступна. Если вы оставляли ваш e-mail, когда вы зарегистрировались, то да, вам будет выслана эта запись. Это один момент. Или эту запись можно будет через какое-то время увидеть на сайте с этого. А, так, И вот, Даллариса Петровна, еще вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, про компенсационную выплату по уходу за пожилым или инвалидом. Да, да, такая вещь существует. А, это правда. Я упустила ее. И мне кажется, в нашей книжке про нее тоже не написано. Да, человек может ухаживать даже за своим родственником, и он за это будет получать какие-то деньги. Но что вам хочу сказать? Это деньги очень маленькие. Вот на тот момент, что я помню, это было всего 1200 рублей. И там есть некие условия. Человек не должен быть, не должен работать, должен быть какого-то определенного возраста. И все это делалось через пенсионный фонд. Да, да, есть такая выплата по уходу за людьми. Мало того, сейчас это выплачивается человеку самому, за которым ухаживает как-то вот так вот хитро. И были, значит, такие случаи, когда человек кого-то просил что как бы он за меня, за мной ухаживает, на самом деле не надо было. И оформляли эту выплату. Но это уже такая история странная немножко, но эту выплату можно получать. И у нас был однажды случай, когда мы помогали. Мальчик 16 лет, у него, у мамы было, был очень тяжелый Паркинсон, она все время падала, и он не мог ни работать, ни учиться, ничего не мог. Сидел рядом с ней, и совсем было им грустно. И вот ему оформили такую выплату, и хоть 1200 рублей спасал. Да. Ну, то есть пенсионный фонд, да, да, надо обращаться да, да, да, угу. да. Может быть и в МФЦ, как в организацию посредника, тоже возможно. Угу. Да, хорошо, спасибо. Где нужно отказаться от льготы? от льготы на лекарства и получить надбавку к пенсии. Да, это тоже тема интересная, mm -hmm. я вам скажу. Смотрите, вот здесь я могу рассказать целую историю на эту тему. Да, э, у каждого человека есть право э, получать либо саму услугу, да, бесплатные лекарства и там в эту услугу в эту позицию это так называемое ЕДВ которое нам к пенсии начисляют единая денежная выплата, если человек не получает эти услуги, ему перечисляют вот эти деньги, которые называются ЕДВ, единая денежная выплата туда вовнутрь входят лекар, пользование лекарствами проезд в транспорте и по, по возможность пользования там санатория или что-то такое Каких-то пансионатов Человек считает, что мне пансионат не нужен Лекарства бесплатные мне не нужны И я буду получать Денежную выплату Все-таки будет побольше пенсии Хорошо, но Иногда наступает такой момент и человек не, не получает эти услуги, получает денежную выплату, но в какой-то момент он вдруг понимает, что ему нужны бесплатные лекарства. И он может каждого года до начала, по-моему, до 1 октября э, прийти и написать заявление в пенсионном фонде, что я хочу получать э, бесплатные лекарства. И тогда на следующий год, вот он, допустим, в октябре этого года оформила это, на следующий год он будет ЕДВ получать меньше, но будет иметь возможность получать бесплатные лекарства. Но бывают такие ситуации, когда человек ну, не получал, не получал он эту возможность, прошел октябрь месяц, и вдруг в декабре или в ноябре у него выявляют какое-то сложное заболевание. Ну, даже не, достаточно распространенная диабет при котором могут быть очень дорогие лекарства, да? особенно если инсулинозависимый диабет или, не дай бог, онкология, еще что-то. И вот на дворе ноябрь месяц, а он должен был это право свое реализовать до 1 октября. А ему понадобилось, чтобы у него были бесплатные лекарства. Что ему в этом случае делать? То есть он фактически 1 октября на весь следующий год себе отказал в лекарствах бесплатных. Так вот, Однажды на одном из занятий, на одном из семинаров нам сказали, что есть некие такие лазейки, когда можно восстановить себе этот пакет, не привязываясь к этому числу 1 октября. Ну, в каких-то индивидуальных случаях. Не так, что все подряд. Значит, можно пойти в пенсионный фонд вашего района и написать заявление. Прошу прекратить выплаты ЕДВ в связи с переходом, допустим, на региональные льготы. И вам они обязаны принять это заявление. Хотя мы сейчас столкнулись, что не всегда они начинают упираться, советоваться с вышестоящим начальством, но они обязаны принять ваше заявление, что вы отказываетесь от выплаты ЕДВ. Вот как только вам прекратили выплату ЕДВ, вам обязаны автоматом дать бесплатные лекарства. И это вот та самая лазейка, которая позволяет вам написать это заявление хоть в ноябре, хоть в декабре, хоть в январе, не дожидаясь вот этой цифры 1 октября. И это бывает выручает людей, потому что болезнь, она не смотрит, какой месяц на дворе. И есть у человека бесплатное лекарства или нет. Но вот последний раз, когда мы сталкивались, нам пришлось такое преодолеть сопротивление от пенсионного фонда, правда, это было в Ленинградской области, но все равно. Но тем не менее человек добился, что ему прекратили выплату и автоматически лекарство бесплатно он имел право получать. Вот это вот надо, как бы можно учитывать. Хотя... Лучше заранее побеспокоиться, если вы понимаете, что вы много болеете, что могут быть какие-то с этим проблемы. Лучше до 1 октября это заявление пойти написать и иметь такую возможность. Хорошо. Так, вот еще есть. Подскажите, пожалуйста, куда обращаться по поводу внесения изменений в программу реабилитации? Участковому врачу в поликлинику. И эта история очень похожа на получение инвалидности. К сожалению. Казалось бы, ну что такого? Вот однажды тоже разбирались таким случаем. Человек болеет, у него в программу реабилитации записаны памперсы и средства, пеленки и все возможное. Он все получает. Но человек похудел из-за болезни. И ему теперь тот размер Excel, который ему выдавали, не годится. Ему надо внести изменения и сделать другой размер памперсов. Вот эта история вылилась в очень длительную борьбу со всеми этими организациями, когда даже внести изменения про размер оказалось очень сложным. Но это то, с чем мы не можем бороться. Все равно надо идти к участковому врачу, все равно надо выходить на, на ЧМЕДА, выходить на организацию медицинской экспертизы, которая вот выписывает все эти инвалидности и вот эти документы. Все равно надо выходить на них и стараться внести изменения. Бывают такие случаи, когда в каких-то поликлиниках люди идут навстречу больным людям, и как-то этот процесс... Ну, я даже не знаю, не модернизирует, а как-то все-таки с меньшими трудностями он происходит. Но бывает, когда очень тяжело. Вот мы столкнулись два года назад, вот буквально из-за изменения размера было очень много сложностей. Но тем не менее делать-то надо. Как же ты человека будешь заворачивать в огромный памперс, если ему теперь нужно? Поэтому вот так. К сожалению, это так. Так, хорошо. Ну, в смысле, то, что вы рассказываете, ну, не очень, не очень. Хорошо, да, но, но тем не менее. Главное, да. Да. Угу. да, хорошо. Ну, вот смотрите, я, по-моему, все вопросы прочитала. Тут кто-то просил повторить телефон к да я написала да, его в чате, я еще расскажу 309-48-49, это да, Санкт-Петербург. Это наша горячая линия, который... Это многоканальный телефон, где много волонтеров работает. Поэтому вы можете попасть на любого сотрудника, на волонтера, можете попасть. Но вы четко и ясно говорите. Допустим, если вы хотите со мной переговорить, прямо так говорите. Я хочу поговорить с Рохлиной Ларисой Петровной. И я всегда перезвоню, потому что все данные по горячей линии в конце дня сводятся в единую таблицу. И каждая служба получает свои заявки. Если меня кто-то спрашивал, я обязательно перезвоню, обязательно свяжусь с этими людьми и поговорю о том, что их интересует. Да, хорошо. Ну давайте вот последняя минутка, если кто-то что-то еще вспомнил, то напишите или включите звук микрофона. Я уже прочитала, что говорят спасибо. Я очень надеюсь, что этот разговор был полезным. Во всяком случае, может, как-то немножко сможет облегчить. Потому да. что э, очень сопереживаю людям, которые ухаживают за родственниками, которые работают в этой области. И времена очень тяжелые, и это действительно хочется помочь всем. Mm -hmm. Согласна с вами, Лариса Петровна. Я надеюсь, действительно, что наш такой небольшой вклад в это, э, такой теоретический, будет подспорьем для сотрудников, для ухаживающих э, э, людей. Ну, как профессионалов, так и родственников. И сегодняшняя наша встреча завершающая в рамках этого цикла. Надеюсь, что всем было полезно, тем, кто был с нами, большое спасибо. Мы открыты для сотрудничества, для обмена опыта, для какой-то, пожалуйста, помощи, если вы там, из Санкт-Петербурга, то, пожалуйста, если вы из других регионов, то это какая-то, возможно, онлайн-работа. Это что касается uh, Санкт-Петербургского ХЭС, и, конечно, uh, проект Кешер, может быть, кто-то сейчас из вас включится, что-то тоже от себя добавит, или Елена, или Екатерина, вы с нами? Ну, наверное, может быть, там сейчас пока неудобно. Ну, в общем, да, наш совместный проект с Кешер и Хесетаврам благодарит вас и желает вам успехов и хорошего дня. Спасибо всем большое. До свидания.